Всем привет! Сегодня вышла информация по проекту ArfSwap. Мы с вами принимали участие в Airdrop. Что будет листинг 28 июня на бирже Gate? В группе мне удалось найти вот эту вот информацию. Цена по и до была 0.25 центов. Цена листинга, то есть на старт торгов на бирже Gate, Будет 50 центов. Зная биржу Гейт, там любят пампить новые монеты. Может быть и по одному доллару будет стоить. Есть небольшая вот небольшие разговоры, что многие участники Airdrop не получили токены, так как не делали транзакции в сети Astar. У меня 0 этих монет. Но я получил токены с airdropа, сеть астар как изменить, копируем название сети, переходим на сайт, коннектим metamask, вводим название сети, нажимаем эту кнопку, у вас metamask запросит разрешение на изменение сети. Изменяем сеть, она автоматически здесь включится. И проверяем монету. Если есть, повезло. А на будущее купите эту монету на небольшую сумму. На Binance или Gate. И переведите. Я думаю токен. Астер будет использоваться для газа, то есть комиссии. Цена монеты 4 цента. Посмотрел. Можно на пару долларов взять и вывести на свой Metamask. Когда откроется пополнение, то есть возможность сделать депозит на бирже Gate. Буду отслеживать. Если что, сообщу. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.